Привет, мой дорогой друг, ты на канале Science TV. сегодня мы расскажем и покажем тебе, почему некоторые люди левши. Ну а перед началом просмотра я советую тебе подписаться и поставить колокольчик для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и увлекательные видео на данном канале. А после просмотра данного видео оцени его лайком или же дизлайком. Ну и без лишних слов, присаживайся поудобнее и мы начинаем. Многие родители детей левшей очень беспокоятся по этому поводу. Но еще больше удивляются, когда им говорят, что они не должны и пытаться это исправить. Авторитеты утверждают, что если существует сильное преимущество левой руки и человек легко ею управляет, то не следует этому препятствовать. Около 4% населения это левши. Если заглянуть в историю, то окажется, что многие гени были левшами. Например, величайшие скульпторы всех времен это Леонардо да Винчи и Микеланджело. Да, конечно, мы живем в обществе правшей, и большинство предметов, которыми мы пользуемся, сделано именно для таких людей. Дверные ручки, замки, отвертки, автомобили, музыкальные инструменты и даже пуговицы на одежде. Все это приводит к появлению определенных приспособлений для левшей, но зачастую они хорошо обходятся и без этого. Не существует общепринятого объяснения, почему большинство людей правши, а только маленькое количество – это левши. Одна из теорий состоит в том, что наше тело асимметрично, то есть правая половина вовсе не повторяется в точности левую. Правая сторона лица чуть-чуть отличается от левой, одна нога длиннее другой, ступни немного отличаются по размеру. И такая асимметрия наблюдается во всем нашем теле. Правое и левое полушария нашего мозга функционируют тоже по-разному причем предполагают, что левая доминирует над правым. Нервы связывают каждое полушарие с противоположной стороной тела, то есть правое полушарие с левой и наоборот. А раз левая часть мозга преобладает, то правая часть тела получается более совершенная, лучше приспособленная. Мы читаем, пишем, говорим и работаем при помощи левого полушария мозга. Это и объясняет тот факт, что большинство из нас правши. У левшей же происходит перестановка, то есть Правая часть мозга преобладает над левой, а следовательно, такие люди лучше владеют левой стороной тела. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным и полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До следующей встречи, приятель!